Вернулся с прогулки, там такая жуткая метель. Ну и знаете, немножко удалось по -по поразмыслить над насущными проблемами, над теми вопросами, которые многих, наверное, тревожат. Я прекрасно понимаю, что вокруг нас абсолютная ложь. И довольно давно задавался вопросом, как же эту абсолютную ложь разрушить, как изменить систему, как ее побороть, скажем так. Каждый раз, когда ищешь какую-то правду, когда начинаешь копаться в пластах этой лжи, понимаешь, что мир не разделен на ложь и правду. Мир разделен на ложь и ложь, потом снова на ложь и ложь, потом снова на ложь и ложь и так далее и тому подобное. И под сколькими пластами скрывается правда, на самом деле действительно очень сложно, очень сложно обнаружить и понять. И в этом заключается основная проблема. Мы не знаем, Насколько нам лжет наука, насколько лжут, лгут, извините, историки, насколько лжет медицина и политики, так тебе вообще лгут постоянно и безостановочно, там, религия в том числе. Короче, куда не плюнь, чего не коснись, вплоть до простых счетов за квартиру, за жировку, там, жировка, когда приходит, ты смотришь на эти счета и даже... Элементарное банальное отопление, ты в принципе понять и посчитать не в состоянии, обмануть тебя или нет, потому что там указываются какие-то величины, гекалории и прочее, прочее. Я, лично я, вот как обычный рядовой гражданин, я совершенно далек от этих вещей, поэтому для меня это, конечно, дремучий лес. И я предполагаю, что большинство населения именно так воспринимают эти цифры, воспринимают эти... Да даже если они поймут, что их обманывают, они в принципе не смогут ничего с этим сделать. То есть есть какая-то управляющая компания, которая просто стоит перед фактом, что ты должен заплатить, либо, либо у тебя отключат отопление. Поэтому э, вот в таком формате э, разрушать абсолютную ложь вокруг нас я считаю совершенно бессмысленным, бесполезным, потому что это не принесет никакого положительного результата. Однако... Я внезапно для себя понял, что борьба с ложью, она должна происходить не таким образом. Она должна происходить не на этом фронте. Победить абсолютную ложь вокруг нас можно одним простым способом. Нужно массово, повсеместно, всем дружно. И сейчас для этого есть все технические возможности. Мы наконец то достигли такого уровня коммуникации, что это просто феерично. Короче, мы должны все массово начать говорить правду. Понимаете? Вот я недавно написал стихотворение «Называйте все своими именами». К чему? К тому, что мы не учим детей своих. Мы сами даже, в принципе, не учимся называть все своими именами. И мы каждый раз используем подменные понятия. Тот, кто по, -по выпендрежнее, там, типа философии и все дела, тот использует метафоры, переносное значение. То есть каждый раз мы пытаемся уйти от прямого ответа, уйти от прямой информации. Мы лисим друг другу, обман, даже вот в таком, в частном порядке. Ложь, она потворствуется нами и поддерживается, держится на наших столбах. Э, вот той лицемерной лжи, которую мы даже друг другу произносим. И я рад, что у меня такой канал, где по факту собрались люди, которые стремятся как раз вот к такому чистому, открытому и искреннему общению. И мои подписчики мне пишут, и я слышу, казалось бы, в комментариях, блин, это же даже не личный диалог, но люди настолько чувствуют себя вольготно на территории моего канала. Почему? Потому что они в первую очередь от меня слышат искренность. И это правда, я действительно искренен, я всегда стараюсь быть честен по отношению к вам, и я думаю, у меня это получается. Вчера у меня один зритель спросил, говорит, ты, наверное, считаешь себя шибко умным, <связать> ну, конечно, скромничать не буду, я считаю себя умнее и многих других, но я в ответ ему написал такую штуку, я говорю, я, насколько могу вспомнить, я ни разу еще публично не, не называл себя умным, это во-первых, а во-вторых, у меня даже на канале есть э, видеоролик, который называется, я -то сейчас точно не помню, там, то ли какой я дурак, то ли почему я такой дурак, ну, что-то в этом роде, и там, <связать> я достаточно подробно описываю, какой я дурак и почему я дурак, <связать> вы понимаете, то есть дело такое, что я не претендую на звание какого-то умника. Просто, может быть, я что-то вижу, что не заметили вы. Ну а вы в ответ мне пишете то, что не заметил я, и это нормально. Там, если человек не грубит, не хамит и не начинает сразу же поносить меня, на чем, по почем по свет стоит, там, как там, не важно <laughs> совершенно это пословица, то и я не отвечаю ему агрессией. Если у человека есть вопрос, я всегда отвечу на любой совершенно. Даже каверзный вопрос, даже, даже, даже какой-нибудь такой колющий. Так вот, ответ очень прост. Извините, я снова ушел в сторону, ушел от темы. Обратите внимание, сама система лжи, сама вот эта вот гадкая преступная правительственная и многое другое, они сами дали ответ. Вот если посмотреть на Российскую Федерацию, да и не только на нее, и моя страна, и... Наверное, еще ряд других. Цензура существует. Причем эта цензура дошла до маразма. Людей, которые говорят правду, их начали объявлять там чуть ли не экстремистами, террористами и все такое прочее. При этом людям не дают возможности защищать свои слова в суде, то есть защитить, защитить себя и доказать, что они правду говорят. Их всячески попирают, их всячески преследуют. За лайки, за репосты, за комментарии людей стали сажать в тюрьмы. Это действительно унизительно, это мерзко, это паскудно, это подло, но это и есть ответ. Понимаете, эта система абсолютной лжи, она прочувствовала, что интернет вышел из-под контроля, она прочувствовала, что мы наконец-то достигли того уровня, благодаря их каким-то подругам, мы каким-то образом смогли использовать под себя всю эту мировую сеть и таким образом создать такое количество мессенджеров, которые позволяют людям обмениваться информацией, причем... Молниеносно и в любом объеме, а сейчас еще и секретно. То есть есть куча, я знаю, мессенджеров, которые там защищены всячески, там как Telegram, по-моему, или еще что-то. Не буду вдаваться в подробности, я, к сожалению, в этом не дока. Поэтому, ну, мне, наверное, не имеет смысла выпендриваться. Так вот, это и есть ответ. Они боятся, когда люди говорят правду. И в принципе понять, что такое правда, сложно, потому что правда это относительная величина для конкретной группы людей в конкретный промежуток времени, я уже говорил, извините, я уже говорил вам об этом, но э, правда в данной ситуации, я подразумеваю вещи, которые называются своими именами, то есть если вот вы видите беспредел нарушения прав, там, нарушение Конституции, и вы озвучиваете это, то есть констатация факта, это и есть правда, это и есть на данный момент вот как раз вещь, которая называется своими именами. Это преступная халатность, это, я не знаю, это сговор, это, ну, в общем, вы поняли, Тут терминологию-то найти не проблема. Важно, чтобы вы понимали, что это такое. Важно, чтобы вы отдавали себе это отчет и озвучивать это. Это и есть ядовитый укус самой змеи. Вернее, не ее укус, а укус ее. Ну, вы поняли, да? То есть, кто-то укусил ее. Суть в этом и это в состоянии разрушить систему. И это в состоянии даже не разрушить, это уже опять такие грубые слова, уличить, обличить, открыть ее, понимаете? То есть поставить ее на место, заставить ее работать так, как она должна работать изначально, в соответствии с законодательством. И то, что мы видим сейчас, многие люди мне говорят, там, типа, закон не работает. Нет, закон работает. Закон не соблюдается конкретными людьми. И это очень большая разница. Она вот вроде как незаметна, но важно как раз эту разницу ощущать, понимать, э, признавать и отталкиваться от этого. Законы работают. Просто люди в системе, сама система перестала их исполнять. Вот в чем суть. Так что, если мы хотим... Э, Создать новую систему или переделать эту старую, сделать ее человеческой, сделать ее настоящей, которая будет работать так, как она должна работать, так, как она призвана работать, то люди массово должны начать говорить правду. И да, я знаю, насколько это сейчас тяжело, насколько это опасно, и людей преследуют. И даже если ты сидишь за каждым словом, как, к примеру, я, и не озвучиваешь никаких ни призывов, там, ни какой там, прямой конкретной адресной критики, в адрес руководств, в правительстве, не называешь имен и многое другое. Даже это не играет никакую роли потому что если тебя захотят уничтожить, тебя просто уничтожат. И совершенно похер, что я писатель с мировым именем там или еще что-то. или еще что -то. Это никого не останавливает, потому что я вижу, каких людей забирают, садят, преследуют, прессуют и прочее, прочее. Так что, я да, я отдаю себе отчет. Но, знаете, скажем так, моя совесть чиста, если она есть вообще в принципе. Но она чиста, потому что я не использую тех самых слов, за которые именно по закону меня можно было бы пригласить для беседы. Вот, так что ответ он такой. Называйте все своими именами, озвучивайте правду. И когда это достигнет массового уровня, ну то есть масштабно станет, по-настоящему массово, когда большинство научится говорить правду, вы уже поняли, о какой правде я говорю, то эта система начнет меняться прямо у нас на глазах. И знаете, еще одно хотел сказать. Это вот данное видео, мой счетчик показывает, что это 999 видео, 999 ролик. Так что следующий будет, скорее всего, ни о чем. Вообще ни о чем. Я не буду касаться ни политики, ни религии. Это будет так называемый юбилейный ролик. Просто по потрендить. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго. Рад, что вы со мной.